Итак, друзья, теперь давайте разберемся о задатке и как его вносить. Глядите, размер задатка, реквизиты задатка, до какого числа вносить задаток, можно найти в сообщении о проведении торгов, то есть там вся эта информация есть. Что нам нужно знать, что размер задатка он не превышает 20% от стоимости объекта, это раз. Помните, есть торги на повышение, есть торги на понижение. Зачастую в торгах на понижение задаток тоже меняется вместе с ценой. Но это нужно смотреть уже детально на торгах. Смотрите дату, размер стоимости объекта и размер задатки. Следующее, что нам нужно знать, это то, что задаток нужно носить заблаговременно. До окончания приема заявок задаток должен быть уже на счете организатора торгов. То есть Не может быть так, что вы только отправили задаток, он только идет, а торги уже начались. В этом случае вас просто не допустят до участия в торгах. Но и Следующий момент, который важно знать, если торги не состоялись или если вы не стали победителем, то ваш задаток возвращается вам на указанные вами реквизиты. Важно, наверное, еще сказать, что бывают такие случаи, что задаток не возвращается. Вам просто нужно знать, при каких ситуациях это бывает и уметь этому противодействовать. Тогда будет все нормально. Все, друзья, тогда нажимайте лайки, подписывайтесь на наш канал и переходите к следующему видео.